Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. А с вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Каждый день в интернете появляются новые проекты, компании, матрицы, хайпы и так далее. Не буду перечислять, их очень много. Админы этих проектов как курица-яйца несет через день, так и они штампуют эти проекты, в которых только одни и те же, они же и зарабатывают маркетинг делает убийственный по 5-6 накопительных столов седьмого го стола одна выплата опять а э, восьмой девятый накопительный а, а с десятого стола одна выплата и так далее и тому подобное и все это потому что столы ребята двушечки в которых никогда не было и не будет больших денег откуда им взяться с двушек только переход на следующий стол. А у нас э, мы работаем в основном все у нас столы трешки, потому что у нас с каждого стола идут выплаты. Все обещают миллионы, переливы, пассивный доход. Даже умудряются на своих сайтах э, писать «вложи 100 рублей, заработай миллион». Много обещают, да только вот ваши мечты так и не сбываются те, кто ходит по этим проектам. Все потому, что нужно учиться просчитывать маркетинг и правильно выбирать компанию. Правильно выбирать компанию вы должны знать в лицо своего админа, куда вы идете работать, а не бежать а на эмоциях, заходить в первый попавшийся проект. Бизнес делают только с горячим сердцем, но с холодной головой. Администрация наша, Идеал М, снесла всего лишь одно яичко, но оно золотое. Оно с десятью уникальными маркетинг-планами. 30 апреля у нас стартует социальная сеть с уникальными инструментами. У теперь у нас в нашей компании уж есть все то, что есть вообще во всем интернете. Если вы хотите получить выплаты с первого стола, пожалуйста, у нас есть такие площадки. С каждого второго стола у нас идут выплаты в каждом столе. Вы хотели накопительные двушечки? Да, они маленькие, они всего лишь у нас два стола, которые дают переход, в третий стол, в зарплатный. Ну все, все, что есть в интернете, у нас в компании теперь есть все. И давайте я вас сейчас немного познакомлю с нашей э, компанией. Что же такое наш идеал М?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 как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они ж могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью, чтобы они не считали вареную колбасу за деликатес, не откладывали а, по несколько месяцев, не копили на а, зимние сапоги или на а, какой-то а, праздничный костюм, а могли... Спокойно зарабатывать и жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. У нашей компании уже более 29 тысяч рабочих кабинетов. Выплачивается ежемесячно миллионы рублей на платежные системы наших партнеров. Нам не нужны колокола. Эти цифры сами говорят о себе. Наше самое главное преимущество компании «Идеал М» – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Он на главной странице сайта у нас есть дорожная карта «Видно» когда и какие программы были открыты у нас в компании. На главной странице также есть у нас отзывы наших партнеров в компании. Кабинеты полностью автоматизированы. У каждого партнера в кабинете есть уроки по кабинету. Как правильно управлять нашим кабинетом. Бизнес, управляемый двумя бронями. В компании 10 маркетинг-планов и плюс наша глобальная Матрица – это сердечко нашей компании, это кланопад. На любой программе есть кнопка «Маркетинг» и кнопка «Поисковик». Есть полная статистика начислений на каждой программе. Код открыт в любую программу и в любой стол. На основных программах у нас есть реферальная а, программа на два уровня в глубину. Выплаты в каждом столе, циклы короткие, нет отчислений в компании ни на развитие, ни на администрацию. Все деньги 100% распределяются между партнерами, а, деньги идут от партнера к партнеру, 100% в сеть. Пополнение и вывод у нас со всех карт Российской Федерации. Подключен ПАР-кошелек, Perfect Money, подключена перекаса, есть внутренний перевод между кабинетами. Вывод у нас ежедневно, и выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме воскресенья. Есть сервисы, и теперь у нас, как я уже сказала, 30 -го апреля в 19.00 старт нашей социальной сети. Теперь а, у нас есть своя социальная сеть а, с а, шикарными инструментами для развития нашего же бизнеса. Есть чаты компании и есть прямая связь с администрацией. А, у нас очень а, огромное преимущество перед другими компаниями и перед другими проектами. Я могу вам часами рассказывать о нашей а, компании и часами рассказывать и показывать мои. А, как работает маркетинг нашей компании. Но а, я хочу просто вам а, познакомить вас с нашей дорожной картой, когда и какие программы были открыты в нашей компании. А, наша, а, ну как, старт или наша дорожная карта, а, или... Как сказать, наш, наш путь в интернете, простите, пожалуйста, наш путь в интернете начался именно 23 сентября 2021 года в 19.00 по Москве. Мы стартовали, и у нас всего лишь одна была площадка, это Ideal М-Мини. Она, как осталась наша, основная, наша любимая площадка, так она и будет. А 31 октября... 2021 -го года присоединилась «Микромания». Это социальная площадка. 6 февраля присоединились «Фабрики клонов». Это две программы «Микси», «Мини» и «Макси». 3 апреля 2022 -го года стартовала наша основная программа «Идеал М Макси». У нас две теперь основные программы, которые дают возможность зарабатывать нашим партнерам огромные деньги. 1 июня 1922 года стартовала Площадка Бег по кругу это фаст трек, где все деньги идут на баланс для вывода. 23 сентября на годовщину нашей компании был открыт такая была открыта программа идеал МБанк М-Банк» вместе с клонопадом. Да, очень огромный шум наделали мы с нашей с нашим стартом с нашей, и до сих пор у нас по всему интернету летит наш денежный клонопад. Все спрашивают, это что за денежный клонопад, это что за такая у вас программа, о которой говорят все партнеры нашей компании. Да, она у нас очень шикарная. 6 ноября 2022 года открылась площадка Максимани, 11 декабря 2022 года открылись две дубльмиксы, это неуправляемый маркетинг, с, без броней. 15 января 23 года стартовала площадка turbo money это быстрые деньги и 12 февраля 23 года стартовала площадка turbo money box это все наши 10 программ у нас достаточно у нас есть и с бронями у нас есть и неуправляемые маркетинг, и глобальная матрица есть. У нас все теперь есть и социальная сеть, и инструменты, и все для того, чтобы наши партнеры успешно развивали свой бизнес. Правильно поставленные цели, конечно, приводят к очень большим результатам. У нас в компании вы можете и погасить кредиты, ипотеку, заработать на путешествия, заработать себе на жилье и на, заработать себе на транспорт. И хочу, дорогие партнеры, вам сейчас пройтись по именно... По а, кабинету, какие у нас а, есть закольцовки. Закольцовки у нас уникальные, а, которые позволяют а, зарабатывать с одними и тем же партнерами в команде, а, работать сразу на нескольких а, площадках. А, первое у нас это стоит клонопад, а, площадка, которая у нас она наша, сердечко нашей компании и клоны у нас можно покупать на этой программе неограниченное количество здесь на единственное на этой программе у нас есть ежемесячная активация 500 рублей каждого первого числа следующая площадка стоит Turbo Moneybox это площадка имеет всего два накопительных стола и третий стол – это полностью ваша зарплата. Но здесь есть еще такая фишечка. Здесь есть на этой площадке социальный стол. Это нулевой стол. И для тех, у кого нет 2500, можно войти на 1250. И два партнера, которые дадут вам переход в первый стол. А если вы поставите третьего партнера – то вы получите 1250 на баланс для вывода. А есть закольцовка именно вот в турбо-манибокс. Мы выходим в турбо-манибокс. С турбо-манибокса мы выходим в турбо-мани. Это а, искусственная закольцовка. Но и на турбо-манибокси у нас здесь есть а, тоже очень хорошая фишка. У нас отсюда 6 клонов летят в клонопад. Идеал М-банк. Там всего два рабочих стола. Третий стол полностью выплаты. Вход, как я уже говорила, на всех программах у нас открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. Здесь у нас вход на первый стол 1000 рублей. Зарабатываете вы там 12 тысяч и плюс 3 клона а запускаете в планопад. И есть выход в идеал М-мини. С идеал М-мини. А вы это вход составляет полторы тысячи, а вы зарабатываете 244 тысячи. Без реферальных вознаграждений их просто невозможно сосчитать. Это спонсорские вознаграждения. Их невозможно. Они не входят в эту сумму. И есть выход в идеал М-макси. Идеал М-макси. Доход 15 тысяч за один круг, одно бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч и есть выход фабрику клонов на, на, на, за 10 тысяч. Доходы на всех программах не ограничены. Фабрика клонов имеет две программы на 1000 рублей и на 10 тысяч. На 1000 рублей вы зарабатываете 24 тысячи, а на фабрике клонов за 10 тысяч – 240 тысяч. А Микро-мани, социальная программа. Здесь вы зарабатываете с 500 рублей, зарабатываете 5500 и плюс есть выход в YALM-мини. Такая вот закольцовка. максимани Здесь есть с 5000 вы зарабатываете 54 тысячи. Есть выход в «Идеал М-банк» и есть выход в «Идеал М-макси». Вот такие вот у нас уникальные закольцовки. «Фаст-трек» – это две независимые программы, которые стоят рядом – это линейно-шахматный маркетинг, в который э, все деньги идут на баланс для вывода. И наша дубль-микс э, это две программы, это две неуправляемые матрицы. Вход открыт в любой стол, э, доходы неограниченные. Ваша э, расстановка идет слева направо на свободные места в вашу же структуру. И в разделе партнера находится ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры на три уровня в глубину. Ну и наша сегодняшняя презентация именно с нашей а, основной программы это Идеал М-Мини за полторы, вход который полторы тысячи. А здесь, как вы видите, пять рабочих столов Шестой стол ⁇ это полностью ваша зарплата. Но все, что зеленым, это все деньги идут вам на баланс для вывода. В каждом столе у нас идет выплата. С первого партнера и с третьего партнера у вас идет переход в следующий стол. Это деньги накапливаются для перехода в следующий стол. А вот со второго партнера у вас будет идти ваша зарплата. Вы будете получать именно со второго партнера. Как только сюда станет второй партнер, вы получаете на баланс полторы тысячи. Те, которые вы потратили на вход в эту программу. И перешли. Третий партнер дал переход. За три тысячи во второй стол. Полторы с первого и полторы с третьего. Вот они все до копеечки. три тысячи у вас автоматом покупается второй стол. Как только первый партнер закрывает свой, он пригласил 2-3 партнера, закрыл свой первый стол и он приходит, становится на это место. И эти деньги три тысячи идут на копление. Со второго партнера вы получаете тысячу на баланс для вывода по тысячи получают ваши два спонсора. Как только к этому партнеру пришли три партнера стали, это его вторая линия, вы получили три Каждому из этих трех партнеров стали по три партнера, это 9 партнеров, вы получили девять тысяч. Итого вы 13 тысяч заработали только с этого стола. А третий партнер вам дал переход за 6000 тысяч в третий стол. Первый, это 6 тысяч идет накопление. Со второго, ваш ренвест, он летит по вашей броне. Во второй стол, тысячу получаете вы, по тысячи получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла, вы 3 тысячи, третья пришла 9000 Третий партнер дал переход за 12 тысяч, четвертый стол. И здесь вы заработали 13 тысяч. Как только первый партнер закрыл свой, Третий стол, он приходит к вам, становится на четвертый стол. Эти 12 тысяч идут на капитальный баланс. Второй партнер закрыл свой третий стол и приходит к вам, становится на четвертый стол. 7 тысяч на баланс для вывода. По 2 500 получает ваши два спонсора. Вторая линия пришла, к нему стали 3 партнера, вы получили 7 500. К этим трем пришли каждому по 3, это 9 партнеров, вы получили 22 500 рублей. Итого вы заработали с этого стола 37 тысяч. Третий партнер, как только стал на это место, он дает переход за 24 тысячи пять Первый 24 в накопление. Со второго партнера летит клон за 6 тысяч по вашей броне, куда выставите бронь. Можно брони выставлять и под первую линию, и под вторую, и под третью. Куда угодно, где вы хотите э, помочь какому партнеру, тому выставляете бронь, логин забиваете в поисковик, выставляете бронь, и ваш реинвест становится именно по вашей И Итак, получаете вы 10 тысяч, по 3 тысячи получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла к этому партнеру, стала, вы 9 получили, каждому по три пришли, 27. И 2 тысячи прибавляется с этого партнера, 24 и 24 это 48. А шестой стол стоит 50. Поэтому в накопительный баланс идут 2000. А третий партнер дает уже переход за 50000 в шестой стол. А здесь первый приходит 35 на баланс для вывода. За 15 идеал м активируется наша основная программа. Вторая, партнер, 50 на баланс. Третья, 50 на баланс. Итого, с этого стола вы заработали 135 тысяч, с четвертого 46. Один лишь, а, а, прошли один лишь круг, всего лишь одним бизнес-местом. За вами идут ваши клоны. Это ваши дополнительные бизнес-места. И они точно такой же доход принесут. Вы заработали 244 тысячи. Без вот этих спонсорских вознаграждений. Их невозможно просто сосчитать. Круто? Да, очень круто. Хорошая площадка. Ребята, у, ну, у кого нет на этой площадке, заходите, не пожалеете. Доход очень хороший. И Идеал М Макси. Вы перешли или с Идеал М Мини, или же эту программу можно купить за 15 тысяч. Потратить 15 тысяч, но рассчитаться с кредитами, долгами, погасить ипотеку. Можно заработать жилье. Можно купить машину на этой площадке, потратив всего 15 тысяч. Это не такая критическая сумма. Итак, первый стол стоит 15, второй 30 Третий 60, четвертый 120, пятый 240 и шестой 500 тысяч. Как только к вам приходит сюда первый партнер, эти 15 идут в накопление. Со второго партнера 5 тысяч идет на баланс для вывода, а за 10 активируется программа э -э -э «Фабрика клонов». Третий партнер дал переход за 30 тысяч во второй стол. Первый это в накопление, со второго вы получаете 10 на баланс для вывода, по 10 получает ваши два спонсора. Ко второму партнеру пришли 3 партнера, встали под него, вы получили сразу 30. Каждому этому 3 пришло по 3 партнера, это 9 партнеров. Вы получаете 90 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 60 тысяч в третий стол. Итак, первый... 60 в накопление. Со второго реинвест летит по вашей броне. Куда вы ставите бронь, туда и станет. 10 тысяч на баланс для вывода. Вторая линия пришла 30. Третья пришла 90. Здесь 130 заработали на втором столе. На третьем также 130. Круто. 3, 9, 27. У вас 27 командных людей. А у вас уже 265 тысяч на балансе. Круто, да круто, ребята. Очень крутая площадка. Итак, третий партнер дал переход за 120 тысяч в четвертый столб. Как только сюда приходит первый, эти 120 идут накопления Со второго 70 на баланс для вывода, по 25 получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла, 75. Третья, 225. А третий партнер дал переход за 240 тысяч в пятый стол. Здесь на четвертом вы заработали 370. Первый это в накопление. Второй это летит клон за 60 тысяч по вашей броне. В третий стол 100 тысяч получаете на баланс для вывода. Вторая линия пришла 90. Третья 270 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер... Вам дал переход за 500 тысяч в шестой стол. Здесь 460 тысяч только с этого стола. Первый это 500 тысяч на баланс для вывода. Второй 500 тысяч на баланс для вывода. Третий 500 тысяч на баланс для вывода. Полтора миллиона только с этого стола. Ну очень же круто. Покажите мне хоть один такой маркетинг в интернете. Да нет таких денежных маркетингов. Там админы удушатся, чтобы сделать такой маркетинг для людей. Итак, одно лишь бизнес-место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Это, ребята, без спонсорских вознаграждений. Они, их невозможно сосчитать. Они вам будут все время сыпаться и сыпаться и сыпаться. Вот такой вот крутой у нас маркетинг. У нас настолько крутая компания, настолько крутой маркетинг. Он денежный, да это самый лучший источник дохода во всем интернете. Хочу, дорогие мои партнеры, напомнить, что сегодня уже какое число? 27 число? Или 28? Прошу прощения. Но первое число ближется, И зайдите в свои кабинеты, проверьте, у вас есть задолженность. Если у вас задолженность есть, погасите эту задолженность, потому что 1 мая будет списание вашего рандомного клона. И пополните, конечно, 500 рублей на вашего клона. Не теряйте вашу прибыль. Ведь каждый ваш э, клон принесет более 4 миллионов рублей. Ведь это денежный клонопад, это общеглобальный маркетинг-план нашей компании. Расстановка у нас партнеров происходит сверху вниз, слева направо на свободное места. Все денежные средства распределяются по расстановке в клонопаде накоплений у нас нет на этой программе. Все деньги идут сразу на баланс для вывода. Дополнительный клонопад заполняется клонами с площадок Идеал М Турбомани и Дубль Микс. Чем больше ваших клонов будет запускаться в денежный клонопад, тем больше будут расти ваши доходы. И дополнительно для продвижения вас и вашей команды происходит подтверждение активности один раз в месяц в общей глобальной матрице. Клон будет лететь ваш рандомно. Слева направо будет заполняться глобальная матрица, потом справа налево, а потом середина. Это называется рандомно. Еще раз прошу, дорогие партнеры, зайдите в кабинеты, просмотрите свой клонопад. И если у вас есть недостающая какая-то сумма, пополните ее. И плюс пополните на рандомного клона, который вам в будущем принесет огромные деньги. Ну и следующая тема у нас. Аффирмация в бизнесе. Кто не знает, что такое аффирмация в бизнесе, это позитивное утверждение в виде коротких фраз. В популярной психологии их используют, чтобы создать настрой, изменить отношения в собственной негативной установке. Аффирмация семи фраз. Это мощный способ укрепить свою веру в себя и свои способности. Я люблю принимать себя таким, какой я есть. Я создаю свою жизнь по своим правилам. Я верю в свои способности и возможности. Я принимаю только положительные мысли и эмоции. Я ценю и благодарю за каждый день свою жизнь. Я живу в гармонии с собой и окружающим миром. Я заслуживаю любовь, уважение и успех. Начинайте использовать эти, э, э, эту аффирмацию семи фраз в своей жизни и уже сегодня найдете свои собственные утверждения, которые подходят именно вам и начните произносить их вслух или мысленно каждый день. Вы удивитесь, как это может изменить вашу жизнь к лучшему. Не забывайте, что каждый из нас заслуживает быть счастливым и успешным. И аффирмация семи фраз могут помочь вам достичь этой цели. Будьте счастливы и продолжайте верить в себя. И третья тема ⁇ это как справиться с внутренним критиком. У каждого у нас сидит внутри критик, который постоянно что-то нам а, ставит палки в колеса а у тебя ничего не получится, могло быть и лучше, да кому это нужно. И я хочу сегодня вам дать пять практических советов, как справиться с внутренним критиком. это Первый – это осознайте, что внутренний критик не настоящий. Он может быть очень громким и настойчивым, но это всего лишь голос в вашей голове, который вы можете контролировать. Второе. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. У вас есть сильные и слабые стороны. Что вы делаете хорошо, а что-то не очень. И это нормально. Нормально для каждого человека. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на своих достижениях и успехах, а не то, на том, что делают другие. Третье. Будьте реалистичны к своим ожиданиям. И готовьтесь к тому, что с первого раза идеально не получится. Никто не совершен. И каждый допускает ошибки. Помните, что ошибки – это повод учиться и расти, а не стоп-факторы. Четвертое. Практикуйте самодостаточность. Перестаньте ждать одобрения и похвалы от других людей. Практически все люди заняты только собой. И вы тоже сосредоточьтесь именно на себе. И пятое, наконец, попробуйте записывать свои мысли. Напишите все, что говорит вам внутренний голос, внутренний критик. А затем перечитайте это с другой точки зрения. Это поможет вам улучшить понятие и свои мысли и научиться отделываться от негативных сообщений. Поверь в себя. Ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой. Я всех благодарю за внимание, желаю всем успехов в достижении поставленных целей. Хочу пожелать больших активных команд, больших чеков. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Берегите себя и своих близких.